здравствуйте дорогие подписчики и гости канала сегодняшняя погодка, как нельзя более кстати подходит к теме нашего разговора вы знаете что здесь регулярно можно посмотреть новости о том как работает со партнером с харитоновой чем достигаются показатели в 130 городов с которыми работает бизнес-медиа и о том что старательно скрывают харитонов с Желенковым, продавая свою франшизу сегодня очередная порция рассказов об очередных подлогах этой парочки Итак, перед нами документ, олицетворяющий собой, по словам Харитоновой, ключ к дверям, за которыми находится кнопка вызова лифта. Двери эти усиленно охраняются сотрудниками обслуживающих лифты компаний. И это понятно, ведь именно этим бравым парням обслуживать эти кнопки, менять в них лампочки и высвобождать незадачливых пассажиров, более случая застрявших внутри кабины лифта. Но у гражданки Харитоновой есть волшебный ключ, который открывает эту дверь. Пару недель назад я показывал этот ключ главному инженеру лифтовой компании. Выпуск об этом есть на канале. Но это всего лишь один, возможно, неосведомленный о силе этого ключа главный инженер. Потому я позвонил в орган, выдавший этот документ, и поинтересовался о его чудодейственной силе. Слушаем разговор с сотрудником Росзехнадзора. Вадим Борисович, здравствуйте. Меня зовут Владимир. Я вот держу документ, правда он от 2015 -го года, выданный вашей организацией, на обращение Харитоновой АА. Если вам однозначно ясность, я вам посоветовал еще раз написать в наш адрес. Сейчас у нас на тему несколько другой ответ в качестве ну, это же рекламные продукции. По сути, может быть, надо договор с кем-то заключать, я не знаю. Ну, в общем, самое главное, что я понял, это все-таки документом, которым я могу прикрыться, от обслуживающей компании лифт и сказать, что «ребята, идите куда хотите, я буду это вешать». Это рассматривать нельзя. Наше письмо будет подтверждением того, что вы не нарушаете таким образом только обязательные требования технического регламента. Ну, вы точно также можете, не знаю, получить одно сведение, что что-то еще не будет являться нарушением. Ну, ну, например, я не знаю, положить кирпич. Я не значит, что вы будете иметь право прийти и раскладывать кирпичи в лифтах, Ну да, да, да. Как видите, сравнение, выбранное им, как нельзя, более подходит к нашей истории. Ибо всем нам гражданка Харитонова предлагает купить, а некоторым уже и продала, кирпич. И все бы ничего, да цена высоковата для кирпича. И опять же, деньги вы платите не за него, а за обучение. Однако это неофициальный телефонный разговор, на который не поставишь печать. Поэтому я решил отправить запрос в Ростехнадзор вот как он выглядит а вот как выглядит ответ на него управление рассмотрело ваше обращение и сообщает что данный документ CRTS 011 2011 на который ссылается гражданка харитонова не предусматривает размещение на вызывных аппаратах лифтов дополнительных рекламных конструкций все господа покупатели франшизы теперь вы знаете что развитие данного бизнеса будет полностью зависеть от отношения к вам и настроения лифтовых компаний обслуживающих лифты на территории вашего города а это в свою очередь превращает вашу покупку в кота в мешке ответьте себе готовы ли вы платить за обучение родственникам харитоновой и Желенкова 300 500 тысяч или миллион рублей чтобы выпустить этого кота и посмотреть как он будет себя вести но это не смущает гражданку Харитонову, и в своем очередном видео она использует все доступные ей средства, чтобы склонить к покупке очередную жертву. Франшиза «Реклама на кнопке и табло лифта» гарантирует вам, что как и в 130 городах нашей страны и трех других стран по СНГ, мы предоставляем вам проверенную бизнес-модель, надежную команду и сильный бизнес. На этой ноте мы закончим беседу о том, какими методами достигаются продажи этой чудо-франшизы. И на какие ухищрения пускаются наши продавцы ради этого аня же не моргнув глазом продолжает лгать о 130 партнерах о надежной команде которая меняется чаще чем обманутые партнеры и о сильном бизнесе зарабатывать на котором удается почему-то единицам и под занавес выпуска смотрим в нашу таблицу которая разрушает все дутые легенды харитоновой и развенчивает мифы о франшизе в ней мы видим 52 города или территории, если франшиза приобретена на область-край несколько городов, И это включает Дубну, Сыктывкар, Благовещенск и прочие города, которые не работают, но договора с которыми еще не расторгнуты. Впрочем, они восполняются несколькими городами из Казахстана, Беларуси и Украины. Кстати, это число уже несколько лет не растет, я имею в виду 52 города, и расти не будет никогда, так как приходящие в структуру партнеры заменяют собой партнеров, вышедших из нее. Увы, но 130 городов – это даже не мечта, это утопия. Думаю, с момента появления альтернативного мнению Харитоновой канала данное число начнет стремиться к нулю. Однако это мои предположения. Помните, господа, дуть в уши ума много не надо. А чтобы не счесть меня за подобного Харитоновой лгунишку, зайдите на сайт ФИПС, ссылка в описании, и проверьте каждое мое слово и каждую мою цифру. Ссылку на обновленную таблицу, добавил франчайзи по патенту на табло, также оставляю в описании. Подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки и голосуем. Харитонова знала изначально, что продает пустышку, от которой люди будут отказываться, или вынуждена была занять такую позицию, пойдя на поводу у черного котенка Желенкова, с детства желающего владеть миром, но к своим годам научившегося лишь вводить в заблуждение людей и ликвидировать ООшки. Увидимся в ближайших видео.